Как это все начиналось? С чего это все начиналось? Дети. Это то, куда люди всегда-всегда-всегда э, будут инвестировать, а куда будут люди инвестировать больше всего – в будущее своих детей. То есть тот, кто сможет дать будущее – пендель, да? И а теперь смотрите, как это получается, как у меня зашла эта идея. Причем она уже воплощение, она уже сейчас делается, прямо вот сейчас она делается. И я хочу, чтобы вы все приняли в этом участие. Почему? Потому что я скажу честно, что э, ниша очень перспективная. И сейчас вы поймете почему. Я был недавно, меня Фидосик сподвигнул на консультацию э, детский продюсерский центр. И я там давал консультацию, но я всегда, почему я такие люблю консультации? Потому что я в этих консультациях больше прокачиваюсь сам. И я, ну, я как на приеме у, то есть ко мне люди как на исповедь приходят. Потому что я говорю, что, если правду не скажете, то я не смогу дать, ну, инструмент сделать вам, там, хорошо. И соответственно я знаю все проблемы бизнеса и все косяки. Те, о которых они думают. Может быть неправильно, но то, что они не говорят. И я ей там говорил и то, и все, и пятое, десятое, шестое, седьмое, но глаза у нее зажглись только тогда, когда я сказал, слушайте, а я же могу быть вам полезен только тогда, когда мы для каждого ребенка, который приходит в вашу студию, будем делать мини-резюме, либо мини-портфолио. Да? И начинаю продолжать эту мысль, и прям вижу, как у нее в глазах щелкает бабло. Ну, то есть она начала уже это все продавать, а я начинаю продавать услуги своей студии и говорю, что представляете, то есть мы сделаем э, для ребенка видеоканал, мы сделаем для ребенка там социальную сеть. И ребенок, он же не может пока генерить контент, но э, взрослые могут генерить контент с ребенком. И, соответственно, если дать волшебный, то есть как бы такую э, Скажем, сделать такую визитку для ребенка и показывать его всем, да, там, не знаю, для съемок в роликах, для э, в кружок творческий, там в какую-то самодеятельность, это, это, и это даст ребенку. Ну просто представьте, что бы было со мной, если бы мой папа, вот я сейчас такой вот, как бы там бла-бла-бла, если а я КВН, там все там везде, там у меня там всегда было все хорошо, если бы у меня там, с 10 лет была бы своя страница, был бы свой канал на YouTube, и я бы занимался, размещал бы по одному ролику в три дня. За год это сто роликов, просто, да, и это изначально, то есть, а что это дает, это я, когда я это объясняю, я понимаю, что в принципе, это боль и желание каждого родителя. Почему? Потому что, если бы был какой-то Вася и пришел бы, сказал «Никрашевич, хочешь? я сделают твоего ребенка знаменитым, но у меня разное понятие знаменитости, что я понимаю, то есть, я думаю, что он возьмет, ну, как я приезжал к ней в праздниковский центр, я думал, что они там занимаются там, ну, берут, делают там маленькая звездочка там, типа там, ну, либо там ев детское Евровидение, все такое, да, я ожидал того, что кто-то возьмет за ручку моего ребенка и поведет его к вершине эстрады там, да, популярности там, на олимп там, этого всего, да. А потом у меня есть всегда-всегда один вопрос «Зачем?». Вот зачем твоему ребенку быть популярным? Вот давай вот честно ответим, то есть, зачем? Зачем? Зачем? То есть, чем он популярней? Чем он обеспеченнее? Потому что популярность всегда равно бабло. Ну, да? И, соответственно, то есть вы не хотите, чтобы ваш ребенок работал руками, а чтобы он выступал на сцене, пел, танцевал, да? И каждый родитель верит в то, что его ребенок офигенен, просто не растут талант. Но когда у тебя нет резюме, и ты же не будешь каждый продюсерский центр показывать своего ребенка там, приводить его за руку. Нет ни времени, ни желания, ни бабла. А вот если бы кто-то занять, то есть нанять какого-то там человека, который входил, и это в этом нанимают кто? Те налоги и они сейчас готовы предоставить, реб... ну, предоставить инструмент продвижения ребенка. Почему, да? То есть мы называем этот проект Вип-подарок. И подпись. Начни делать будущее ребенка сегодня. Что это значит? мы даем пакет. Что входит в пакет? Сайт-визитка. Ну, где говорится там, что вот, там это мальчик, который там вот, вот фотографии, вот его съемки, у него там есть уже портфолио, где он снимался, вот он такой там 5-10. Потом мы сюда, это первое. Второе, социальные сети. Это там ВК. Прикиньте, да, уже у ребенка будет, грубо говоря, в самом начале пути, в самом начале карьеры, уже будет... Уже будет, грубо говоря, своя аудитория и гораздо проще становиться, когда то популярным, когда у тебя уже есть друзья, у которых есть те же интересы, есть те же там группы, есть те же там, да, там они там получается делятся там лайками, он уже понимает, как что. То есть, его уровень прокаченности на момент выхода будет в разы выше, чем у других, а это сразу будет. третье. Это YouTube канал, который получается основным. Почему? Потому что именно он генерит контент сюда, сюда, сюда, сюда и сюда. По большому счету. А теперь смотрите сюда, вот как это работает, да? Соответственно, я. Задаю себе вопрос. Если это так все охеренно, то почему до сих пор на рынке нет такого предложения? Вот такого. А Владимир мне отвечает на этот вопрос. А это есть. Это есть в офлайне. То есть там, где я был в этом продюсерском центре, там это все и делают. Но они делают на таком топорном уровне, ну там. Фотографии, представления, сюда тоже можно четвертым пунктом занести некую полиграфию, там визитка, где будет указан сайт, там туда-сюда, бренд, но это все делается в едином стиле, в едином бренде и в едином, как бы, оно все завязано, то есть понятно, что когда ты заходишь на канал ты понимаешь, что то вот сюда, там, ссылки на сайт, да. Ты заходишь на социальные сети, ты понимаешь, что оно связано. И ролики, которые идут на ютюбе, они транслируются еще в эти социальные сети, да. Соответственно, и когда приходит, допустим, время и госпожа Ольга считает, что ее ребенок the best, она не а, идет там кому-то, говорит, посмотрите, моего ребенка, а просто скидывает ссылочку на сайт, который является витриной всего вот этого, то есть получается сайт – это витрина социальных сетей и YouTube канал Лендос, там не надо, то есть продвигать его по каким-то запросам не надо вообще, это просто страница, презентация, VR карта там, -э -э, визитная карточка маленького начинающего актера. Но, второй вопрос, почему до сих пор нету, хорошо, я согласен, оно есть. но Давайте будем по чесноку говорить. Это продать невозможно, потому что его нет. А когда его нет, когда его нет, да, соответственно, я не могу дать некий референс. Вы же знаете, что такое референс, да? Соответственно, когда я говорю, что канал... Что у меня в голове за канал? Канал и 100 подписчиков, потому что в этом канале... Без 100 подписчиков мы не сможем сделать плейлисты красивые. Да? А у человека, который заказывает эту вот всю штуку, что у него мистер Макс, где 32 миллиона подписчиков, там, да, и он считает, что ему... А когда нет четких границ, ты ему делаешь, делаешь. Ну, я прихожу, Кори, говорю, Ольга, давайте, конечно, давайте. Потом я говорю, О, гляди. Мы тебе и сайт, и бренд, и логотип, и название, и слоган, и фотографии, и видео, и пятое, десятое, шестое, седьмое, восьмое, десятое, Он говорит, ху! А где подписчики? Где просмотры? Я думала, что за эти деньги у меня там будут подписчиков миллионы и уже будут агенты стоять и стучать в это, как его, все дела. Я говорю, ну, постойте, если бы я так умел за эти деньги делать, так нахрен мне вы. Я бы делал себя или там вашу и брал бы с них проценты. Правильно? И тут начинает самая тяжелая херня быть. Какая? Это, ну, грубо говоря, себестоимость всего этого действа, она и высокая и нет, но ты один точно это не сделаешь. И даже при наличии бабла ты не сделаешь это все, потому что ты не понимаешь, что надо делать и сколько это стоит. И явно не можешь, а если ты не понимаешь, ты не можешь объяснить кому-то. Сайт, к примеру, стоит 100 долларов, да, соцсети стоят 500 долларов, YouTube канал стоит 500 долларов, наполнение туда-сюда, то есть себестоимость всего действа, чтобы понимали, две долларов. Что значит себестоимость? Это значит это для команды. Это когда команда уже запущена, она делает кому-то, то есть вот нам, грубо, говоря, запустить эту всю штуку для меня будет, э -э, грубо говоря, в двуху. Но чтобы хоть что-то получить с этого всего там, да, хоть какое-то, ну, должна быть еще плюс подушка, дополнительная подушка безопасности, потому что может быть, что некое там продвижение детского контента, оно будет дорогое, и соответственно надо будет, чтобы, допустим, там подписчики, там, там, там, оно будет Качественные подписчики будут стоить дороже, чем, допустим, ну, на мой канал. Соответственно, берем по духу в треху. Ну, плюс еще. Да? А теперь вопрос. Кто готов рискнуть трехой? Никто. Ни одна студия, ни один родитель не рискнет трехой, чтобы получить нечто. Да? Но... Здесь же видно, что такое, как это можно продавать, и как это, то есть, а дальше самое страшное в чем, что даже если я найду человека, который сможет на найти три сюда и отдать, то он скажет, а дальше что, ну вот мы сделали сайт, мы сделали канал, мы сделали социальные сети, а кто будет дальше этим заниматься, кто будет заниматься этим дальше и к чему мы придем вообще за столько времени, столько денег? Если даже он все сделает это сам, то поддерживать эту всю штуку ему надо кого? Брать SM-менеджер, брать кого-то, а это дорого, надо целый коллектив, да? А для компании это хорошо, но это детали оставим ниже. Сюда можно продавать, ну, и down-sell, да, которые там есть. Мы можем продавать сопровождение канала, сопровождение групп, да? наполнение контентом, фото-контент, видео-контент и обработка. Как это работает? Сняла Ольга от твоего малого, отдала нам, мы на монтаж поставили. Э, дизайнер там сделал открывашки-закрывашки, там все пам-пам-пам-пам-пам, да, и ей дали ролик. Она ролик взяла, залила на канал, поставила на сайт и отправила в социальные сети. А крутизна в чем? Крутизна в том. Что если, грубо говоря, мы заходим в нишу средний плюс, а это могут позволить себе только средний плюс. Если мы заходим в средний плюс, то они, если им это сделать, то они будут понтоваться этим своим друзьям. Ну, да, это... А ты знаешь, а, а, да, а тут вот самое главное, это называется там понты, они будут показывать своим. Ну, коллегам, в школе, гляди, как у меня у малого, и все. И там уже будет что? Я хочу тоже себе такого, ну, я хочу лучше, чем это все. Да, да? И, соответственно, получается, вся эта, какие то у Катавасия начинает приходить к нам. А теперь… А теперь, смотрите, то есть… А теперь, как бы там, грубо говоря, то есть, и ниша очень крутая, вообще пипец крутая, и если сюда зайти первому и понять, как это все работает, то будет вообще хорошо. То есть, вот здесь там, да. Почему? Потому что я даю постоянную работу для студии, для своей. Для... Люди у меня загружены, социальные сети загружены, у нас есть опыт там продвижения, комментарии, детского контента, там туда-сюда и Мамка ТВ, в конце концов, то есть, это мамский контент. Правильно? То есть, грубо ну, говоря. Это, что говорили, что то говорили Ну да, но ближе. И дальше теперь смотрите. То есть, я принимаю кардинальное решение. Возможно, хорошее решение – это за решение месяца, назовем это так. Я говорю, то есть, получается как, что если я, не имея референса, не смогу это продать, потому что референс должен быть измерим, то есть, за эти деньги вы получаете вот это, вот это, вот это, вот это, делая слепок того, то есть, вот так вот. Сто подписчиков там просмотры там то группа столько то постов там то то то это выглядит вот так, да? Это выглядит так, это выглядит так. Как это продавать? Я беру, то есть фишка в чем? То есть я не могу продать это пока нет референса, да? И, а, скажем так, а это стоит денег. Соответственно, я беру и делаю это для себя. Потому что у меня есть Федя, а теперь я пишу сюда Федю, а начинаю продавать это все. То есть, я делаю не один проект, а сразу два, ну, готовлю. То есть, у меня получается есть мальчик и есть девочка и сюда ставлю ценник, ну, к примеру, да, чтобы было понятно, там, четыре если я это продаю, я купаю это и это, ну, изначально, если я не продаю, я дебил, который влетел на двушку, ну, больше ничего, то есть, но если это стреляет и продается, то у меня уже есть понимание, как это работает? Есть референсы, есть мальчик и девочка. Я девочку заношу в мысль. То есть я говорю, что типа: ну, вот у меня есть мальчик, а есть место для девочки. Оно с большим дисконтом, потому что мы будем показывать ее всем, как, как пример. То есть это сделают охеренно. Но. И для этого вот это делается охеренно. То есть я беру, опять же, да. А тут целая куча работы. Почему? Потому что, чтобы сделать вот это, надо контент-план на 100 роликов, ну, малому. А это надо привести его сюда. Я вот в субботу привели, сняли его там, ну, поставили там на, эту, на фон, сделали там фотографии целую кучу, там где он и так, и так, ну, как я на кворках, да. Соответственно, поставили, сняли там, делаем туда-сюда, чтобы делать сюда вот эту вот всю штуку. Соответственно, это все делается, ставится, делается формат. И в это время, когда его сни снимают на камеру, снимают тех людей, которые снимают на камеру, чтобы это было видно, что это, ну, все по-взрослому. Это не то, что там наш там, ну, там дома стал, там снимался, там получается, ну, там, чувак в студии. То есть, чтобы было обоснование стоимости, что это занимается целая куча людей, профессионалов этим всем делом. И соответственно, вот эта вот цена. А дальше, помните, я писал, начните делать будущее для ребенка сегодня. Понятно, что сейчас каждая мама, каждая мама мечтает, а теперь у бабушки есть бабло, бабушка хочет своей внучке там десятилетию сделать подарок. Все, что надо сделать мне, это занести в голову бабушки, что это инвестиция в будущее ребенка, потому что девочка, у которой есть такое крутое портфолио, уже де-факто в сотни раз выше, чем девочка без такого крутого портфолио. Ну, это же, это же очевидно для всех. Понимаешь? И когда она замотивирована сама делать себе контент, потому что ко мне приходят десятки людей, с чем аудит канала детского на YouTube. И у всех одна и та же песня. Я хочу, чтобы. Что? Мои дети снимались на ютюбе и зарабатывали бабло. Все, ну, то есть, это такое в тренде большом, потому что все почему-то считают, что все остальные не хотят. А мы здесь немножко окультурим это все дело, а дальше я уже купил шаблон, уже сделали там это как его все, там уже сайт, уже все там 5-10, как бы уже там это все заливается, там сейчас Паша сидит делает эти как его обложки на этом формате там, да. Это уже все, то есть здесь фишка в чем, почему я так иду как паровоз? Потому что это надо запустить к сентябрю, ну, закомпоновать, ну когда уж школьная вся эта херня, соответственно, да. И вот до, если до нового года я это не продаю, более того. Мы не будем скрывать, вот я сейчас пишу видео по этому, да, мы не будем скрывать, как это все работает. Мы это будем рассказывать прям пошагово. Для чего? Мы соберем все ключи, делаем детский канал вместе и погнали. Тын-тын-тын. Делаем обложки для детского канала. Как продвигать детский канал на YouTube? А знаете для чего? Мы это, то что продают, мы будем давать в паблик чтобы каждый желающий мог это повторить. Я вас уверяю, вот скажу вам честно, откровенно, что мое видение видеостудии год назад и видеостудии сейчас – это два разных полушария, абсолютно два разных полушария. И когда люди говорят о том, что они вот это вот все смогут сделать сами или посредством одного мальчика, пусть они пробуют, мы же не против, нам же надо одна девочка. И когда люди попробуют, то есть, опять же получается, когда, то есть, когда они попробуют, туда-сюда, у нас уже будет готовое решение есть, в этом формате.